здравствуйте в эфире универ а в студии артем тупичкин сегодня в выпуске все подробности падения самолета ил-20 цифровизация экономики в татарстане вопрос обсудили в кфу вручение премии имени завойского в казанском федеральном университете прошло заседание ученого совета главными темами стали итоги приема студентов в 2018 году и увеличение заработных плат в университете также обсудили конкурсный отбор на должности и выдвижение кандидатов на соискание премии президента. Подробнее мы расскажем в следующем выпуске. 24 сентября прошло ежегодное послание президента Татарстана Рустама Миниханова к Государственному совету, которое состоялось уже в 40-й раз. В послании президент говорил о внутреннем и внешнем положении республики, а также затронул вопрос об образовании и призвал образовательные учреждения к сохранению национального языка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 Министерство образования и наук следует проработать комплекс вопросов, касающихся развития всей инфраструктуры национального образования и завершить совместно КФО создание Национального педагогического института. Конфликт, связанный с крушением ИЛ-20, не утихает. Что является причиной авиационной провокации и ответит ли Россия, старалась выяснить Аделя Шемилова. 23 сентября Министерство обороны Российской Федерации раскрыло новые подробности крушения Ил-20 в Сирии. Трагедия привела к гибели 15 российских военнослужащих. В 21.39 представитель командования ВВС Израиля оповестил российских коллег о предстоящем ударе по сирийским объектам на севере страны. Через одну минуту в 21.40 4 F-16 нанесли удары по промышленным объектам в Латакии, что стало причиной авиационной провокации. Неизвестная тактика Сирии по отношению к России... Или ВВС Израиля фактически подставила свое руководство? Все эти вопросы нам удалось задать доценту Института международных отношений Казанского университета Роману Пеньковцеву. Есть два заявления, достаточно громких. Это заявление Владимира Владимировича Путина по данному событию и Министерство обороны Российской Федерации по данному событию. Владимир Владимирович Путин сделал заявление в том плане, что событие является стечением трагических обстоятельств. Но значит, он, он же подчеркнул в своем выступлении, что технические моменты, они должны быть, конечно, полностью проверены и уточнены Министерством обороны. То есть здесь вот пока ситуация, еще раз говорю, такая, находится в состоянии динамики. Не исключено, что в ближайшее время произойдет новое выступление руководителя нашего государства, в котором он может дать более жесткие оценки действиям Израиля. Таким образом, израильская сторона сделала предупреждение не заблаговременно, а одновременно с началом удара. Данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей с 2015 года. За последнее время, к сожалению, никаких официальных серьезных заявлений Израиль не сделал, за исключением того, что министр, военный министр Израиля, он заявил, что Израиль постарается, так сказать, снять напряжение в отношениях с Россией и будет в дальнейшем уведомлять о различных мероприятиях, которые проводит Израиль. Но, с другой стороны, вот прямых комментариях по сложившейся ситуации СЛ-20 он не сделал. Извинения тоже израильская сторона на данный период, вот на данный момент, когда мы с вами говорим, не принесла. Теперь Россия может поставить в Сирию систему противовоздушной обороны С-300 из-за крушения самолета Ил-20, сообщает издание «Коммерсант». Существует предположение, что Москва обрежет крылья в Сирии, закрыв воздушное пространство этой страны для израильских военных самолетов или же серьезно ограничит возможность проведения военных операций. В Казанском федеральном университете обсудили главные вопросы цифровизации экономики. Как добиться такой значительной цели, мы расскажем в следующем сюжете.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 Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Ленарда Влетеров, Универньюс. В актовом зале Академии наук Республики Татарстан состоялось торжественное вручение премии имени Евгения Завойского. Кто же был удостоен этой важной награды? Смотрим прямо сейчас.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 О других новостях Казанского федерального университета вам расскажет Анна Глузунова. Стартовал 12-й учебный год университета третьего возраста. Одним из учредителей проекта выступает Казанский федеральный университет. Жизнь после 60 только начинается, считают участники. Невзирая на возраст, они продолжают учиться и творить. 21 сентября в деревне Универсиады еще надолго запомнится первокурсникам. В этот день состоялось посвящение в жители студенческого кампуса. Еще вчерашним школьникам пришлось пройти целую тропу испытаний, чтобы по праву считаться истинными жителями деревни. Студенческий актив деревни Универсиады организовал мероприятие в стиле фильма «Голодные игры». В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялось открытие 17-го Всероссийского микропалеонтологического совещания. Его темой стала современная микропалеонтология, проблемы и перспективы. Здесь собрались более 150 ведущих ученых из разных регионов России. На совещании были представлены идеи разработки, объединяющие отрасль нефтегазовой технологии и палеонтологию. Анна Глазунова, Ленардо Влетяров, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом у меня все. Ищите нас в социальных сетях и узнавайте больше. Артем Тупичкин с вами прощается.